собаки, кто из них умеет? Нам нужен скотч и дверной проем. Кот! Уровень первый. Ну что, поехали. На, держи, вкусняшка. С первым уровнем они справились. Давай, А давай. давай. давай. А иди, иди. иди. Здесь были был да, ну что, четвертый раунд. Молодец. Ну что, давайте пятый раунд. А потом мы тебе кс кс кс, -кс, -кс. Теперь кот точно не пролезет. Обиделся, ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой. Ой. Ой. Ой. собака? Собака. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. да? Да. А ой. Собака собака